Добрый день всем! С вами на связи Софья Бронникова. И сегодня мы с вами создадим свой первый мини-сайт Воронку. Наиболее удобным способом, как мне кажется, то есть просто возьмем код с моей Воронки и на основе его сделаем новую В программе Dreamweaver 8. Поменяем фотографию, вставим свою. Также я вам покажу, как вставить картинку и видео. Итак, открываем программу. Ирлычок у вас должен быть на рабочем столе. Двойным щелчком мыши. Здесь заходим во вкладку HTML. Все, программа у нас открылась. Здесь все на английском языке, но пусть вас это не пугает. Мы будем работать всего лишь вот с этими тремя вкладками. Код, сплит и дизайн. Итак, нам нужно зайти в браузер. Здесь ввести латинскими буквами "inet" свое дело Вот, это моя воронка. Здесь все, что нам нужно сделать, это по пустому полю правой кнопкой мыши кликнуть "просмотр кода страницы". И вот у нас появился код. Это то, как видит браузер наш мини-сайт. Нам нужно его выделить. Для этого мы используем горячие клавиши «Ctrl-A» – «Выделить», «Ctrl-C» – «Копировать». Идем в программу. Здесь нам нужно зайти во вкладку «Код». По умолчанию у нас здесь есть небольшой кусочек кода – нам он не нужен, поэтому Ctrl-A мы его выделяем и Delete удаляем. Курсор стоит в самом начале. Ctrl-V – вставить. Вот мы вставили наш код, который мы скопировали в браузере. Итак, идем во вкладку «Дизайн» и посмотрим, как у нас это все выглядит визуально. Так, здесь все в порядке. Для начала нам нужно изменить заголовок. Для этого между первым символом и последним нам нужно выделить текст и удалить его. Для чего я это делаю? Чтобы нам было проще написать текст. То есть текст будет в том же шрифте и тем же цветом выделен. Да, и все, что касается текста, прошу не копировать, сделать подобный, но не копировать, чтобы не получилось у всех одинаково. Итак, допустим, мы пишем э, такой заголовок. Мой секрет. Один. Как начать? зарабатывать 300 долларов в MLM первый месяц на полном, а лоте Теперь можно вот это вот удалить. Закавычиваем заголовок. Ставим восклицательный знак. Можно выделить здесь некоторые слова черным цветом для того, чтобы было более читабельно. Для этого вот здесь вот у нас есть такой квадратик. Текст, color. Мы на него кликаем. Ну и, допустим, выбираем здесь. Черный цвет. Смотрим. Да, все выделилось. Допустим, «Зарабатывать» можно выделить точно так же черным цветом. Ну и пускай будет на «Автопилоте». Тоже выделяем его черным цветом. Все, наш заголовок готов. Теперь займемся нашей фотографией. Здесь, скорее всего, у вас будет отображаться пустое поле. Вы на него кликните. Вот черными вот этими квадратиками он у нас выделился. Идем во вкладку «Код». И вот у нас здесь синим цветом выделено код нашей картинки. И чтобы нам вставить свою фотографию, нам нужно закачать ее сначала на хостинг. Для этого мы используем ftp-клиент. Я пользуюсь файл-зилой и очень рекомендую. Итак, открываем файл-зилу. -файл Здесь нам нужно зайти в файл менеджер сайтов и соединиться. Все, соединение прошло. Теперь нам нужно в нашу главную папку, вот здесь вот удаленный сайт, public.html, мы на нее кликаем, вот в нее нам нужно э, закачать нашу фотографию. Итак, идем вот в эту половинку, находим, где у нас э, лежат наши фотографии, папочку с фотографиями, у меня это папка «Картинки», и вот здесь вот внизу э, открывается содержимое нашей папки. Так, мы находим фотографию. Вот «Rendy.jpg». И двойным щелчком мыши мы закачиваем ее себе на хостинг. Так, у меня она уже была закачена, поэтому я здесь кликаю «Ок». Все, она закачалась. Для того, чтобы нам проверить, есть ли она у нас на хостинге, мы идем в наш браузер, вводим наш домен, и через слэш пишем название нашей фотографии. randy.jpg Смотрим. Да, все отлично. Фотография у нас на хостинге. Идем в Dreamweaver. И вместо вот этой фотографии нам нужно вставить свою. Мы на нее кликаем, выделяем. Идем во вкладку «Код». И здесь вот у нас прописан ее путь. И нам нужно между вот этими кавычками прописать путь нашей фотографии. Мы просто его копируем в браузере. Копируем, идем в программу. И здесь аккуратно, чтобы вот именно между кавычек нам попасть, чтобы не было никаких пробелов, никаких символов, мы аккуратненько выделяем. Удаляем. Курсор у нас стоит между кавычками и горячими клавишами «Ctrl» «V» мы вставляем путь нашей картинки. Идем во вкладку «Дизайн». Она у нас пока не отобразится, потому что мы не сохраняли нашу воронку пока. Пусть вас это не пугает. И сейчас я вам покажу, как можно вставить... Картинку, допустим, в любое другое место, куда вы пожелаете, да, в наш сайт. Допустим, мы хотим ставить картинку вот в это вот место. Нажимаем Enter, пробел. Идем в меню Image. Нажимаем Image. И выбираем здесь картинку. Допустим, вот это вот будет картинка. Окей, okay. здесь же мы опять прописываем путь, свой домен, слэш и название картинки с ее расширением. Окей, okay. вот у нас появилась картинка. Она получилась очень большая. Но вот эти вот черненькие квадратики, да, мы с помощью них можем отредактировать размер. Все, картинку мы вставили. Теперь нам нужно закачать ее на хостинг. Опять идем в файл zill. Так, находим здесь нашу папку с картинками. Находим здесь картинку. InterJPG. Двойным щелчком мыши закачиваем ее на хостинг. Все, теперь картинка у нас а, будет отображаться в браузере. Мы можем зайти во вкладку ⁇ Код да, ⁇ выделить нашу картинку, зайти во вкладку ⁇ Код ⁇ и посмотреть путь. Это свое InterJPG. Значит, все в порядке. А, теперь мы попробуем вставить видео. Мы записываем, допустим, какое-то видео на одну-две минуты, в котором вы рассказываете о том, чем полезна ваша рассылка, да, что получит человек, подписавшись на нее. Большое слишком делать не рекомендуется, потому что люди у нас не любят очень долго смотреть или читать. И видео нам нужно вставить в начало воронки, чтобы человек сразу на него попал. Допустим, мы его вставим вот сюда. Ставим курсор. Находим наше видео на компьютере. Вот у меня эта папочка «Про». Здесь 6 файлов. Видео всегда сохраняйте в HTML-формате, чтобы у нас было 6 файлов получалось. Нас интересует вот этот значок браузера. По нему правой кнопкой мыши кликаем «Открыть с помощью Dreamweaver 8». Так, у нас появилась еще одна вот такая вкладка с названием «Видео». Это вкладка у нас «Воронка», это вкладка «Видео». Если мы кликнем на «Дизайн», то у нас здесь появится поле такое с «Видео». Но нас интересует код, он у нас уже выделен. Ctrl-C мы его копируем, идем в нашу воронку, во вкладку «Код». Здесь у нас курсор стоит там, где мы его поставили, где мы хотим видеть наше видео. Ctrl V вставляем код, идем в дизайн. Все, видео у нас вставилось. Здесь мы точно также можем отредактировать его размер с помощью вот этих вот черных квадратиков. Да. теперь нам нужно закачать его на хостинг. То есть идем, находим папочку с нашим видео вот все шесть файлов по одному я закачиваю на хостинг они у меня уже были закачаны, поэтому он меня каждый раз спрашивает а, закачать снова я ему говорю да все проделываем это со всеми шестью файлами окей okay. Все, все шесть файлов закачались, наше видео полностью на хостинге. Итак, наша воронка, в общем-то, уже готова для работы, да? Вот здесь вот это вот поле, это всплывающее окно. Здесь точно также вы можете изменить текст, вставить сюда таким же способом любую картинку, красиво отредактировать ее. Теперь нам нужно сохраниться. Файл «Сохранить как?». То есть если у вас это основная воронка, то вы сохраняете ее индекс HTML. Если это не основная воронка, то даете ей название. Допустим, вот я ее назвала «тест». «Сохранить». Он меня спрашивает, замените или нет, потому что я ее уже делала. Да, заменяю. Идем опять в файл сделать. Находим папочку. У меня это папочка воронки. Вот она у меня тест Html. Двойным щелчком мыши мы ее закачиваем. Все, наша воронка залита на хостинг. Теперь нам осталось только проверить, да? Ее в браузере. Здесь мы прописываем. Наш домен. Так. Если у вас это основная воронка, то вы пишете просто свой домен. Если это у вас э, какая-то дочерняя воронка, то через слэш да, мы прописываем название. В данном случае тест HTML. И смотрим, что у нас получилось. Примитивный... Все отлично. Видео у нас просматривается. Картинка у нас просматривается, фото у нас есть. Все прекрасно, да? Всплывающее окно у нас работает. Все. И следующий шаг, который нам нужно будет проделать, это разобраться с формой подписки. Так как все наши воронки имеют счетчик от Google Analytics и имеют маркетер, нам нужно с вами обязательно в коде это поменять. Проще сказать, нам нужно сделать так, чтобы наши подписчики приходили именно к нам. И эта тема будет в уроке по смарт-респондеру. И на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Удачи и пока!